Наши деревенские приключения продолжаются вот Мы сейчас на Вороне поедем кататься Да, Ворон? Покатаешь нас? На вулкане не получилось у нас покататься Грузитесь. <вы> Правда, туман впереди вообще ничего не видно тут, тут Валя Вика Марина Миша и Ворон и я тоже еду мы едем на Вороне как мультики про лошадку и ежика лошадка лошадка чистить. А? Можешь, тебя Нет. А, фига, ты и немцы, Вика, ты ч ⁇ легла? Отдыхаю Я А ты? Доник? Доник, Доник, А на дом? Старусно попадал. Это Доник. Большой. Большой. А это, какой большой дом кухне. Дом кухне? <свят> да так ему пускай, что сели. Сейчас... Что, и продукты, что ли, А будет? какие продукты? Девчоночки. ночки? А девчоночки. Залазьте. Залазьте. За Надо да. Заластеть. Залазь, Наташа. Тепло дома! Ой, вообще здорово. Печка, что ли, там у вас? Ну, потому что пока еще ничего тут не нагрелось. Виктория, холодно? Вика. Ой, еда. О, смотри на маму. Вика. Вика, смотри на маму. Вика, смотри на маму. Валя. Олег, что на Марину, чай будем пить. Да. да. Ух ты! Давайте наверно. Да. Ну пейте. Он кипяточный наверно. Вы пока чай пьете, папа на море не проедет, сейчас дорожку он сделает. А, ну нет. Хорошо. Пока вы чай пьете с конфетами, папа на вороне проедет, дорожку сделает. Нужна. Сейчас на хорошее Ну сними сними. Кто-то у дома. Закрой дверь-то. Может на дышу. Я все-таки... Мы Булочки только брали уже. Заклой, чё-то? Мои булочки. И Ой, чай, душа. мандаринки. Мандарин? У нас одна была мандаринка. Закрыли. А Открыть тебе? Да. Да моя хорошая. Держи. Хочу тебя ногти. Мне даже надо такие ногти. Чё, Вика? Айда, айда, айда, айда. Пойдем. Ай-да, Пойдем. айда. Пойдем. айда. Пойдем. Стой. Стой. Надо затягивать вот так, вот. Вот. Вот. Ну, так Вы поедете, что ли? Да. Проходите маму. Но вы маленько натягиваете только Папа, ты Папа, далеко-то не это? Волан Поехали Волан Стой Волан Стой Прыр Прыр Папа, оно не помогает нам. Я управляю. Оля, Оля, ты. Я управляю. Я управляю. Управляющие. Девчоночки, девчоночки. Нас Вика везет. Вот прям Вика везет нас на вороне. Вот Девч... девчонки одни могут ехать. А он, Миша идет, <смех> бежит, догоняет, падает. <смех> Но... <смех> а, мы, а мы едем, мы такие важные, мы сами на коне вот едем.